Слышь? руби, <смех> просто этот диджей с открытым ртом, давай, руби музяку на всю, окей, всем хай, дорогие друзья, вы на домашнем канале Валерки, и мы продолжаем пятницу 13 с вами, окей, и у нас следующий эпизод под названием Последняя надежда. Пляж, бикини и кровь. Много крови, много крови. Джейсон сейчас устроит кровавую баню. Окей. Так, играть. И у нас, наверно открылся новый скин. Новый скин по Джейсону. Так, утопленник Джейсон. Окей. утопленный Джейсон. И 6 месяцев под водой. Разозрят кого угодно. Смотри, какой он жуткий просто. Жуткий чел. Да. Можно его покрутить, нет, нельзя. <смех> покрутить, повертеть. Так. Окей, вы в комментах. А, погоди, какой весельчак? А, утопленник, да. Вы говорили, короче, в комментах, что можно старое свое оружие, короче, сложить там, типа ящик. Ну, мы это делали уже. Вот. Сейчас мы посмотрим, Ну и получить новое. Сейчас мы, короче, попробуем это сделать. И еще раз, со старым оружием со своим. Вот. Так, последняя надежда, пятый эпизод. Недалеко от пляжного клуба обнаружен корабль, по заявлению властей, круизный корабль «С». Просто, сэш. Руби! Просто этот биджей с открытым ртом! Давай! Руби музяку на всю! Окей! С рыбой? <смех> Какой красивый пляж. А это что за заборчик? Не знаю, мам. Чего, блин? С рыбой? <смех> Мы будем убивать рыбой? <смех> Окей, так, а как... А, вот здесь. Окей, смотри. А, абордажную кошку можно убрать. Мы уже пробовали ей. Били, да? Стульчак тоже уберем Мы ей били, короче. А, давай, туалетный ёршик. Чуть его фалосом не назвал. А, тоже уберем. Так, обмен. Окей, погнали Что нам там сейчас дадут? Опа, ленточная пила Такого у нас не было Так, окей, да Оставим, оставим Сначала рыбы попробуем Так, давай костяную руку Пушку Эти мы всем пробовали Гитару можно Обмен Давай. Сейчас нового оружия, короче, наделаем О, золотой серп Такого тоже не было, по-моему. Или был серп. Окей. Смотри, в звездочки прям. Это типа крутое оружие, что ли. Так, ладно, давай вот это. А, ломик. Что у нас еще есть из а, оружия? Так, рыба. Понятно, мы еще не пробовали. Кей, короче, есть. И лыжная палка. Окей, давай обмен. Обмен, я так понимаю, бесконечный, да? А, цепная пила. Окей. Цепная пила, я не помню, это будет. Жестко смотри, просто звездочки-звездочки. Это, наверное, крутое, типа, вообще оружие. Так, ладно. Что у нас еще есть? Э, у нас два кия. Два кия давай поставим. И есть два ножика, короче. Ну-ка. Деревянный посох. Деревянный посох. А, звездочка, наверное, показана. Это то, что типа собрано оружие, да, короче. Вот из хлама из этого и всего. Наверное, я так понимаю. Так, окей. Вон еще у нас много всего. Так, давай, ножик. Ножик уберись. Так, окей. А -а -а, тубарет. А -а -а, Давай-ка, золотой кастет. Широкий меч, да ну нафиг, нифига себе, мечом можем зарубить кого-нибудь, окей, а кулак я могу убрать? Кулак я разобрать могу свой? Так, ладно, А есть молоток, короче, еще, есть еще один лом и есть еще одно весло, окей, обмен Это что, средневековый бюст? Да ладно? Жесть, оружие просто жестокое и охренеть. Так и все, да? У нас гаечный ключ остался и все, в принципе. Больше ничего. Так, давай рыбой. Рыбы сейчас загасим всех. Погнали. Рыбы загасим всех. Так, здесь что-то не знаю. Наверное. Так, я этого напугал. Погоди. Он опять напугался. А, стой! В принципе, смотри. А, что смотри? А, нет, все нормально. Я могу вот так вот сделать. Вот так. Так его убиваем. По щам рыбеха <смех> вяленный, по щам просто. <смех> заколотил просто. Видать, рыбу пересушил. Я так стол один раз чуть не сломал, короче. Когда рыбу чистил. перевяленную Жесть, конечно, жесть. Окей, кровожадность. Так, нам, наверное, мама. А, нет, не даст нам мама еще кровожадности. Окей. Снова полицейский. Не забудь солнцезащитный крем, Я Не хочу, чтобы ты обгорел. Тут обгорать-то нечему уже. Так, ладно. Погоди. Тут можно, смотри, позвонить. Тут можно позвонить. Да. М и что нам это даст? Смотри, погоди, я позвонил. Нет, нам ничего это не дает. Как бы. Ну что-то... Не, навер наверное, я что-то не то сделал, короче, опять. Погоди. Наверное, что-то не так. Да! Погоди, короче, надо, наверное, охранника сначала замочить Я так думаю Сначала замочить охранника Вот так вот Этот у нас, смотри, испугался Теперь мы его гасим Убили, да? Ага Стой Нет, погоди. Что-то опять не то. Я замутил, короче. Что-то опять не то. Окей. Телефоны неспроста здесь стоят. Надо, наверное, как-то, я не знаю, напугать. Наверное. Смотри, я убил охранника, да? Вот это напугаем. Теперь, наверное, надо позвонить в телефон. А. Так. Окей, окей Окей Окей, на Так, а теперь здесь Final А, ну все равно, смотри, не то что-то Погоди Так А, ну нам никак больше Нам Final только ее убить смысле стой погоди вот я ее убил так а это у нас смотри не боится да ни черта ни черта не происходит я вот так вот по кругу короче погоди нет надо охранника короче не трогать получается охранника мы не трогаем Охранника мы не трогаем. Мы идем вот так. Э, пугаем. Вот так. Теперь. Вот так. Звоним в телефон. Вот, вот, да. Звоним в телефон. Теперь убиваем ее. Потом у, у, убиваем охрану. И убиваем вот эту. Все отлично. Воткнул просто рыбу в лоб. Жесть, короче. Э -э -э, понятно, мам. Давай мне еще кровожад. 13 уровень. Пятница, 13 тринадцатый 13 -й уровень, окей. Погнали. Еще сейчас новое оружие какое-то даст. А -а -а, сковородка? А мы, по-моему, били уже, да, нет? Так, а в смысле. А что такое для всего? Гитара опять. Гитара уже не интересна, гитарой мы уже пробовали Так, давай что-нибудь возьмем из оружия новое О, смотри, спящий кит, как мило Э, ага Спящий ки кит, ну как будто дохлый кит Что-то здесь все с рыбой так связано Так, давай средневековый бюст Бюстом сейчас заколотим всех Так, окей, тебя убиваю Наверное Наверное я Тебя убиваю Наверное я. Так, в смысле? Погоди. Что-то опять не то, короче. Опять я не то намутил. Надо, короче, сделать так, чтобы, наверное, испугалась кто-то. Вот это так испугалась. Окей. Это убили. Потом. Потом чё потом? А чё потом? Ой Так Да ничего не меняется, короче, нет что то не то Погоди, давай заново что то не то что то не так э -э -э -э -э prevention. Делаем, значит, давай, мама, подсказочку нам а Мама хочет, чтобы ты сначала загнал эту уродливую жертву наверх Сделай это, Джейсон Уродливую жертву А кто из них уродливая жертва Наверх, которую надо загнать Погоди вот этого мы испугали. Теперь надо кого-то, наверное, еще испугать. Так. Уродливую жертву наверх. Погоди, это убили. Ну что-то ничего никак. Нет, не меняется что-то. Э, вот этого, наверное, наверх как-то надо загнать. Или нет? Погоди. Давай все-таки посмотрим, короче, решение головоломки. Что-то у меня голова ни хрена не варит. Я настолько тупой, просто, что. Так, ладно, спасибо, мам. Давай. Так, так. Так, я правильно делал? Окей. Ок. Убил. А, вон оно что, смотри. Все, теперь понятно, теперь понятно понятно все как я и делал поначалу я все правильно делал вот так теперь мы делаем вот так убиваем теперь пугаем теперь э, сюда все смысле ты куда убежал эй дебил а. вот так. Окей. Okay. Перебиваем вот этого. Ни хрена он просто бюстом, короче, съес ему голову. Отлично. Так, ладно. Мама молчит, давай возьмем еще какое-то новое оружие. Так, у нас есть, смотри, там, давай что-нибудь покровожаднее, что-нибудь покруче. Так давай вот эту пилу. Будет вообще огонь сейчас. Так, ладно. Uh, это боится? Этот боится? Так. Теперь что? Охренеть просто. В мясо. Погоди, погоди, погоди. Я не в том порядке, короче, начал делать. Uh, так. боится, мы убиваем. Это вот сюда. Наверное, правильно же? Так, так, так, так. Это. Да, блин, а че они все? Они что-то не так, короче. Э... Вот, раз. Теперь надо напугать. Э, наверное, вот это. Теперь делаем, наверное, вот так. Теперь делаем вот так. А, я все равно, смотри, сейчас попадусь на капкан. Короче, что-то не то. Погоди, нам надо сделать так. Вот этого мы напугали. Потом, потом, потом, потом. Блин, его как его не убить никак. Наверное Блин А, о, смотри Я пробежал Так Погоди, погоди Вот, мы напугали Так, отлично Хорошо Эту напугали Теперь Теперь, теперь, теперь Нужно напугать Погоди Все равно что-то не то, что-то не то, короче. Мы эту загоняем. Ну видишь, она, короче, мне надо вот этот вот капкан, короче, уничтожить. Потому что я сейчас, смотри, видишь, раз попался в капкане. Окей. Давай, мама, короче, решение. Это, короче, жесть. Можете меня обсирать то что я ни хрена не понимаю короче так вот это вот ну это правильно делал так Ага. ага короче я понял Так, я понял Так, смотри Мы, значит, делаем вот так Лопс Этот у нас испугался Мы дел... идем обратно Вот так Пугаем вот это вот здесь Да, мы пугаем ее вот здесь Теперь убиваем вот так Они обе, короче, боятся И теперь вот, как мы и делали раньше Так так. И все. Блин, они, они, они орут, как будто, знаешь, такое эхо, как будто они в ванной. Знаешь. Э, озвучивал просто и, и, их. Кто кто там озвучивает вот эти актеры, да? Наверное, сидели в ванной или в толчке, короче, и озвучивали. <р oily> так. Не дай им сбежать, Джейсон. Они побегут к выходу. Окей. Okay. Э, побегут к выходу. А, вот выход. Не дай им сбежать Смотри, если я сейчас вот эту убью, короче, она сбежит Да? Надо, короче, сделать так Блин Убежит, смотри Жертва сбежала В любом случае она сбежит, короче Надо, короче, как-то... Я не знаю Так, вот так, вот так Теперь вот так Теперь вот так. Че-то ничего не дает нам. Ничего вообще не дает. А, а как мне это сделать? Не дай сбежать, говорит Джейсон э, жертвам. Если... Если я загашу, короче... А, вот. Смотри, я ее напугал. Теперь мне нужно убить вот эту вот. Мне нужно ее убить. Так, -с, так, -с, так, -с, так, -с, так, -с, так, -с, так, так. Погоди, может ее вот эту вот еще раз. А, ну все. Вот так вот. Теперь я вот так вот делаю. Все отлично. Теперь вот так. Все правильно я значит делал, да. Все правильно и четенько. Так, еще не надо нам ничего покупать. Еще а... немного жатвы, короче, нам мама еще даст а, дополнительно, и мы откроем еще один уровень. Мне всегда нравились закаты, Джейсон, это так красиво. Окей, закаты это так красиво. Опять они могут сбежать, они опять все в кучке, и нужно. Так, так, так. Так. Ага. Угу. Угу. Где. Теперь, наверное, надо убить вот этого. Наверное, так, я думаю, да? Правильно же. Теперь. А теперь, -а, -а, а теперь, а теперь, а теперь. Так. С этими что делать? Так, если я убью вот этого, вот этот убежит туда. Мне надо сначала убить вот этого. Как-то. Так, погоди погоди этого загасили а вот он испугался короче я его испугал ладно допустим так угу. а дальше а дальше хрен Я опять сейчас но видишь, он никуда не убегает. Окей. Если я его убью, короче, здесь то как бы ничего не изменится. Ну, в плане того, что я не смог. Я, я не смогу. Я не смогу вот это убить. Бы никак я ее не убью она еще в куматозе она короче не боится не бегает короче понятно понятно что ничего не понятно окей давай еще раз э -э, мы убиваем значит убиваем значит можно убить э -э, вот этого охранника теперь раз вот это боится здесь если я вот эту напугаю она убежит мы возвращаемся Делаем вот так а -а -а -а -а. Потом, потом, потом, потом Охрана, наверное Но Они разбегутся, короче, один вверх, другой сюда Если... Я... А, нет, смотри Погоди вот это точно убежит. <клыш> Видишь, одна убежала. Значит, нет. Значит, как-то надо сделать так. Надо убить вот эту. Блин, теперь этот сбежал. Ну. Что за дичь? Короче, понятно. Ладно. Давай, мама. А, решение решение что-то я не догоняю нифига так так так так совсем не так как я делал да вообще не так смотри вообще не так жесть так мы вроде понятно но вроде я забыл окей значит делаем так так вот так вот это убиваем Так Этого пугаем Хорошо Этого пугаем, да? Теперь э, Идем сюды. Теперь идем сюды. Этого пугаем Правильно же? Или что-то накосячил, погоди А нет, все правильно Вот этого убиваем Окей Этого вот убили Теперь вот тупо вниз, короче, вот этот боится Да, все, все отлично Окей На лампампам просто Давай, мне еще кровожадности, давай. Мы хотим 14 уровень. Аллилуйя. Аллилуйя. Опять кастет. Ну что ты будешь делать, а? Микрофон? Да ладно, микрофон. Окей, расчленен. Так, микрофон. Давай поменяем оружие, у нас есть цепная пила Цепной пилой сейчас будем Так, окей, а, здесь выходов, смотри, нету Здесь есть толчки, которые можно уронить а, Толчки, которые можно уронить Поэтому делаем вот так а, Потом, что мы, как мы Делаем, наверное счет какая-то дичь непонятная. <смех> Что-то все поломал, все уронил. Короче, не в ту сторону, я все поломал и уронил, короче. Так. Значит, делаем вот так. Так. Вот этот, наверное, здесь. Хотя смысл вообще. А, нет, все правильно. Пугаем. Наверное, да? Правильно же. А теперь Мне нужно, короче, как-то вот эту вот убить А через камень она... Нет, так, камню-то камню я не смогу подойти Погоди, это очень сложно Это вообще как кошмар, как сложно Не вообще ничего не сделать Что за дичь? и опять накосячил окей ну вот я напугал да ее а смысл зачем я ее напугал Погоди. вот я здесь стою нет не напугаю больше никак блин а как ну в чем прикол-то? Погоди. Так. Может вот так вот уронить? Тоже что то не... а а, -а. Короче, короче, короче, короче. Погоди. Изначально надо, значит Делать, смотри как Так, так Вот мы здесь роняем, да Теперь мы идем Вот сюда Она вот убегает вот здесь Все отлично, теперь мы делаем вот так Так Теперь загоняем ее вот сюда А смысл а Смысл Убить ее вот здесь Убить вот этого здесь Погоди, что-то я вообще Ни хрена не въезжаю Так, так, а, ну все правильно Так, все, отлично Все Нихрена себе я такую головоломку разгадал, прикинь, прикинь просто, я мозг нахрен, я, я вообще мозг, так, окей, а -а -а, погнали, М -м -м, люблю запах вареного мяса, у нас 8 ходов, 8 ходов, так, давай поменяем оружие, что у нас там, серп Типа крутой серп золотой, смотри, он прям аж блестит просто весь. Так, ладно. Так что ли напугать его? Потом. Где убить так? Потом. А, ходы же, ходы же. Блин, я и забыл. Хадыжи, ходы же. -мо. Так, ладно. А, получается, значит. Получается, значит. Вот этого вот по-любому пугаем. Он умирает, да? Теперь. Раз, два, три. Три. Четыре, пять. Так, погоди. Блин, у меня два хода. Парочку ходов еще не хватает. Так, ладно. Раз, два, три так. Раз, два, три Четыре Да блин, вообще какая-то дичь Че-то не въезжаю я так, ладно, давай еще раз пробуем Потом подсказку, если что Окей, вот этого по-любому надо, короче, как-то Или наоборот, погоди Раз, два, no! два иди, погоди, иди, гори Три Раз, два Четыре хода Это получается раз, два, три, четыре Вообще просто какая-то дичь Либо сгорать самому Раз Раз, два Три Четыре, пять Блин, опять два хода осталось мне не, мне не хватает, мне просто тупо не хватает, короче, ходов Одного, наверное, хода не хватает Так, ладно, давай мне На три Что надо делать? Так, так Убил убил убил да ну нафиг это совсем вот так делается так так так. теперь вот так вот так так. А, нифига себе вон оно чё здесь короче знаешь ходы они рассчитаны просто вот тютелька в тютельку рассчитан ход Окей Тютелька в тютельку потрачить Так, ладно, погнали Здесь вообще, смотри, километр Народу, просто километр Народу, просто, блин Килограммов 500 Здесь накидали людей Так, ладно А, смотри, на выход убежала Ну все, все, сделала Себаста Окей Короче, значит мы делаем так Как мы делаем мы делаем вот так, вот так Потом вот так Потом мы делаем Так, так, так И что мы сделали? Мы сделали ни черта Мы ни черта, короче, не сделали Так, а теперь А, вот возвращаемся вот сюда Так, убиваем Опа Вот это Убиваем вот это Потом, наверное... М -м -м. Пугаем вот здесь. Правильно же, да? Потом... Я убиваю вот так. Блин. А как мне попасть-то тут вот сюда? Все. Это дичь. <с> Какая-то дичь, короче. Окей, okay, ладно. Ладно. Значит, делаем сначала вот так. Так, вот так. Вот так. Uh, ладно, ладно, ладно, допустим, допустим. Теперь мне нужно напугать вот здесь. Да блин! Она убежала. <chuckle> Какая-то дичь, нет. Я опять, короче, накосячил, и здесь получается никак не... Так. Может быть... Вот эту пока не пугать Сюда Потом мы Мы значит Убиваем вот здесь А нет мы ее не убиваем Мы ее пугаем Получается Потом пугаем вот эту наверное да Угу Так, убили, да, блин. Все равно ничего не изменится, ты смотри, ничего не изменится, просто ничего не изменится. Ладно. Значит, мы убиваем вот эту. Это вот все убегает. Отлично. Мы ее короче. Значит. Вот это убить? Да, наверное. Сюда вернуться, короче, уронить. Вот это... Блин, а как я потом обратно сюда вернусь еще раз? Какая-то дичь. Блин, что-то жестко вообще Так, погоди, я не могу сообразить Так, э, нам нужно Убить вот эту Да? Убить вот эту? Давай попробуем, убиваем вот эту Дальше Мы делаем как? Наверное, пугаем вот здесь. Потом пугаем вот так. Блин, ну все равно что-то ничего не получается. Ничего, какой-то бред получается. Вот к этой как, как попасть? К этой мне никак не попасть. Вообще что-то. Ладно. Давай заново, давай заново Блин, тут сейчас такое решение, наверное, будет вообще жесткой. Ухрен хрен запомнишь Напугал, убил Напугал Напугал, убил Разбежались Вот это уронил Так, вот так сделал Так, стоп Здесь, знаешь, мало того, что надо разгорать головку, здесь еще разгадку надо так запомнить, что пипец. Так, ладно, смотри, мы делаем вот так. А, убиваем охранника, правильно я делал, да? Это боится. Это боится. Потом. Это у нас боится дальше. Твою мать, что я сделал? Нет, погоди, я опять неправильно сделал. М так, вот эту надо напугать сюда. Правильно же. Или нет? Стой. Блин, нет, стой. Ты напугал сюда? Нет. Неправильно я ее напугал. Погоди. Если я вот эту убью. Да, убежит сюда. Блин, я забыл разгадку. Пипец просто. Погоди. Так, а если вот это напугать Вот так Потом, значит Блин Нет, в первую очередь убиваем вот этого В первую очередь Стой. Может вот так? Да блин. Фига ты и убиваешь-то? Фига ты ее убиваешь? Так, ладно, вот эту пугаем. Надо короче. Да блин, че за дичь-то? Ну-ка. Так. Убил? Напугал? Вот они стоят, так, напугал. Убил. А, все, я понял. Я понял, можно как-то выключить? Я понял. Так, вот так, вот так. Убиваем, короче, этого. Испугалась. А, вот так. Потом пугаем ее вот здесь. Убиваем. Вот эти разбегаются. Все, отлично. Они разбегаются. Я делаю вот так. Ломаю вот это. А, потом иду вот здесь. Вот так, вот так. Вон омудрили, вон омудрили-то, блин. Вообще жесть. Просто жесть. Вон омудрили-то. Так, окей, десятый уровень. Десятый уровень. Ой, кажется, ты в тупике. Я в тупике. Ну, допустим, раз. Два, а, -а, а, тут стенка. А как мне его, в смысле? Погоди. Так? И че, я в тупике, И как? И в смысле? Вот это какая-то жесть Я в тупике, блин И как это они э, Представляют себе это Так Вообще просто Как это здесь, что за бред Как это мне сделать Как мне это сделать Я ж не могу как-то вылезти из этого, из этого тупика. В смысле? Разрабыл? Учё? Не нахрен. Ну нахрен. Так, мне прям интересно. Да ну на. Да ну на. Погоди, я опять накосячил. Так, этого пугаем. Этого потом пугаем сюда. Жизнь, просто смотри. Запускаешь такую цептурь, эту цепочку. Я понимаю, что для этой игры, короче, мои мозги просто... Это жестко. Я настолько здесь туплю. <смех> Жесть, да, такие логические игры не для меня. Так, окей. Еще одно оружие. Шлифовальная машинка. Погоди, шлифовальной машинки у нас еще не было. Опять гитара, да сколько гитар-то можно? Так, ладу. Хм, интересно, а тут продают коктейль мимоза? Мимоза, коктейль. Мимоза, по-моему, салат. Какой нахрен коктейль, ты о чем? Ну или. Для трупов. Для трупов-маньяков и мимоза коктейль, да? <theatrical> так, допустим. Ага, тут мне не пройти. Тут мне никак не пройти. Стопэ. Стоп, стоп, стоп, стоп. Открываем себе путь, да, получается, так? Ага. Она сломала, блин, она сломала этот холодильник. так допустим так опа а ч, мне теперь не выбраться отсюда а нет, все правильно вот так почему он вечно, короче, колотит знаешь, он, он, он вечно колотит короче, этими оружием, а не убивает, так так, погоди А вот теперь А вот теперь жопушка Как мне к этой подобраться теперь? Ага Прикольно, блин Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Разбежался, разбежался, Джейсон Ну все, я себе косяк, короче, настроил здесь так, ладно Надо, короче, как-то Наверное, вот этого не трогаем Как-то бабенцу, наверное, вот эту убить надо Теперь, наверное верное. Надо вот этого напугать. Потом. Напугать его еще раз. Хм. Хм. Так. В принципе, ничего и не меняется. Допустим, я его здесь убиваю И все равно, короче, я вот К этой не попаду Снова дичка какая-то а -а -а, стой Стой, стой, стой, стой, я понял Я понял Вот это вот у нас Испугалась, мы ее не убиваем Вот этого пугаем Потом вот так, вот так, вот так Вот так делаем, пугаем а -а, потом мы значит Мочим вот так Делаем вот так, мочим он здесь. И все, мы прошли, да. Но все-таки я не такой туп, не, не, не так туп, как кажется на первый взгляд. На шлифовальная машинка просто колодит, короче, всех. Так, давай поменяем оружие. Что у нас еще за оружие есть? У нас там. О, деревянный есть этот. Деревянный посох. Давай как. Как этот, как маг. Любите магов же, да? Так, ладно. А, блин, убежал. Ваним. Так, так. Так. Или нет, или не надо звонить. Погоди. Наверное, не надо звонить, да? Наверное, не надо звонить. Так, вот, вот так, вот, вот так, вот, вот так. Вот так. Убили? Хорошо. Теперь. Наверное, еще раз испугать, наверное, я думаю, да, надо? А теперь вот позвонить, наверное, может быть. Возможно. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот а так. Блин, я, оказывается, не настолько тут. Ну, еще поверни ему там кишочки вот так. Так, ладно, последний уровень, последний уровень, финальный, финальный уровень, похоже, начинается прилив Джейсон. Окей, финальный уровень, это мы уронили. Так, стопэ. Чё-то нет, какая-то дичь, погоди, вот это... А, там выход, блин! Ладно, я понял Надо загнать, короче, кого-то, чтобы он капкан сломал Да Скидываем вот так, чтобы он мог пробежать, да? Получается Теперь Теперь, теперь, теперь, теперь Блин, а как? Что то я не вижу. А, ну нет, смотри, я его напугал здесь. Что-то бред какой-то. Нет. счет то я вообще не уезжаю. Так. Может, ронять не надо? Погоди, если я не буду ронять А, вот я убил вот этого Погоди Я убил вот здесь? Теперь Что мне это даст? Это мне даст ничего Вот так Так, этого напугали вот здесь Убили вот так Это сюда Это вот здесь а, Нет, надо было напугать, блин Надо было напугать Стой а, Возвращаемся вот так вот здесь Напугали Да в смысле? Ты чё не боишься-то? Э, совсем что ли? Так, ладно Возвращаемся вот здесь я понял. Возвращаемся вот так. Напугали, он капкан съедает. Окей. И все получается, в принципе, очень даже круто. Все, отлично. Мы прошли. Че он там, кулаком? Что это, блин? Давай еще ногой, ногой, ногой пни. Ногой. Опасный момент. Удар. И. А, нет, он у нее прилив, короче, через час. <решит> <решит> Ж, все-то думал, он сейчас разбежится, короче, ногой там как этот футболист отчаянный. Отлично! И у нас последняя надежда пройдена. Окей, и открылась у нас скотобойня. Скотобойня открылась. Но ну, мы уже посмотрим ее в следующей серии. Вот, а кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм, на ТикТок, на Твиттер. И с вами был Валерий. Всем пока!